Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Мы сейчас рубимся у страшного склона. Вы смотрите, как я, я вот реально сейчас выбираюсь из подножья И решил в этот момент, у меня веселое настроение, потому что я все-таки выбираюсь, я нашел поток, записать вам злой ролик. Так у нас обычно бывает. Все ролики позитивные, и добрые. А сейчас будет позитивный, но злой. Ну, знаете, шутливо злой. Почему... Так получается? Ну, потому что я злюсь только на дураков. Сегодня я узнал про одного человека, который, которого я раньше, наверное, даже уважал, вот честно скажу, а сейчас он для меня стал дураком. А, почему так получилось? Ну, давайте краткое содержание истории. А, как вы знаете, я в свое время я делал летные школы, и для этих летных школ делал лебедки. Ну, и, наверное, осталось ну, в той же, например, Российской Федерации порядка 18 школ которые когда-то создавал сейчас у меня с ними отношения в стиле я могу там подсказать совет какой-то с лебедкой помочь в ремонте техники там объяснить там сказать какой марки масло залито посоветовать если что-то сломалось я естественно могу и делаю это мы в ответе за тех кого приручили и сегодня я подумал что это будет до определенной степени потому что один мой знакомый про которого я говорю что наверное человек стал что-то его изменило, что-то его создание изменило до очень странного поведения Этот человек обратился в одну из моих школ, бывших И сказал, а можете покатать тандем? Что такое тандем, когда инструктор катает пассажира на двухместном параплане? Естественно, мой коллега сказал, да можем, а чё, в чем проблема-то? Вот, тандем есть, лебедка есть, полеты есть, давай покатаем ну только, говорит, нужно так покатать, вот он должен, он приедет с друзьями, с ними будет оружие. И нужно так, -так снять такой роличек, который покажет, что вот с парапланом можно куда-то прилететь, приземлиться, взять с собой какое-то снаряжение, обмундирование. И там, ну, не знаю, десант перелетный, там выкинули параплан с 11 километров, он действительно далеко улетит. Качество современных парапланов там десятка, 10 километров высоты, это считай 100 километров дистанции. Ну, мы это, в общем, понимаете, да, теория больше. Но сам подход, что человеку нужно снять ролик, где бы люди с оружием летали бы на параплане. И все бы ничего. Но, и даже мой коллега согласился. Он сначала, честно говоря, опешил, не понял, зачем это, но как-то на автомате согласился. И тогда человек, который перестал быть для меня другом, он сказал, о, классно, а потом этот ролик пошли ему Волкову. Он же... Пацифист, он ненавидит войну, он против войны. А так прикольно будет. Мы покажем, как в его школе снимают ролик, как э, ребята летают с оружием. И мой коллега повесил трубку, потом подумал и перезвонил, сказал, что ролик такой не снимать не будет. И за что его искренне уважаю. То есть вот, э, ну, я думаю, он смотрит мой канал, он знает, я я после этого сидел час, немножечко хреневал, и как вот так сказать. Думал, какие же... Как же я все-таки не, ошиб, не ошибся в одном человеке, и как я ошибся в другом. Вообще сама тема привнесения вообще вот этой войны, чего-то такого боевого в полеты, мне кажется, дикой, абсурдной, особенно если это ну, такой, не знаю, чистый вид спорта, как тот же парапланеризм, тот же планеризм. Ну куда, какой черта матери здесь еще и вот это оружие нужно? Это небо, оно чистое в нем не должно быть этой грязи, говна этой войны. Э, понятно, что летают боевые летчики, понятно, что они готовятся, понятно, что их готовить нужно эффективно, но давайте, не знаю, как-то оставим это в стороне. Лично я не хочу помогать ничему, что вообще будет связано с войной, э, вот в виде планеризма и парапланиризма. И я сейчас могу официально заявить, что ребята, кто летает э, на моих лебедках, если я узнаю, что вы проводите какие-то митинги, например, за войну. Если я узнаю, что вы каким-то образом агитируете за войну, если вот хоть каким-то образом вы используете снаряжение, которое когда-то создавал с душой, для этого я не помогу ничем. Я не буду вам грядить. Ну, вы знаете, да, что снаряжение когда-нибудь отказывает. Схема моих лебедок, она здесь, в голове. И э, она покинет этот мир со мной вместе. <свят> Но там ничего такого сложного, там все-таки мое изобретение. И я почти уверен, что не с каждым моим агрегатом кто-то разберется. Они очень хорошо сделаны, они до сих пор работают. Вот из 38 лебедок, которые я построил, по-моему, все 38 пашут. Я не видел ни одной уничтоженной. Поэтому передавайте друг дружке вот эту информацию. И я подумал, что я имею право на такое действие. Да, когда-то вам продал эти лебедки, да, вы ими пользуетесь. Но прошло много времени, мир поменялся сильно. И я не хочу, чтобы хоть каким-то малейшим образом то, что когда-то я делал, использовалось для войны. Ой, мне реально стыдно за пилотов, наверное, с которыми мы летали вместе, которые сейчас э, пишут пургу какую-то, всеют ненависть. Э, я... Что с одной, что с другой стороны. Я не хочу занимать сейчас вот в этом вопросе позицию говорить, а вот надо значит одним помогать, а другим не помогать. Я в принципе против того, чтобы парапланеризм и планеризм использовался в каких-то вот таких целях. А мне, кстати, очень тоже вот я переосмыслил еще одну идею. Ко мне обращался друг, в данном случае уже с другой стороны баррикад и он говорит, вот, да, а давай попробуем поскупать в Европе старые планера и попробуем сделать из них что-то а -ля, там беспилотники, что сможет доставить куда-то груз и там его где-то в нужном месте сбросить и так далее и мне тут сейчас кажется, эта идея достаточно противная, потому что планера, это ну да, старые планера дешевые я купил СФ-27, например, планер за 2400 евро и выиграл на нем Кубок Балтики и сейчас, например, этот планер полетит и будет сбрасывать взрывчатку, да ну к черту. Ну вот, честно, вот это, ну, наверное, не нужно смешивать и не нужно вот э, планировать. Конечно, да, сейчас это может выглядеть, какая у нас э, ручки беленькие в перчатках, а вот, типа, вот это можно, это нельзя, там, но ну, ну, мне кажется, не нужно переходить какую-то грань, не нужно убивать те же планера ради нескольких сотен килограмм взрывчатки. Потому что эти планера помогут потом, после войны, научиться летать многим людям и будет служить верой и правдой. Не нужно пачкать парапланерный спорт вот этим цветом хаки. Не нужно э, сажать планера детишек в цветы хаки, э, делать умильные фотографии, рассылать всем э, таким вот там, как я, который ненавидит войну. Для меня такие люди, которые делают так, они перестают существовать на планете земля и не хочу с ними общаться и не хочу их видеть то есть и вот это смыть потом потом представляете да человек он же меня знает и он мне скажет игорь а я там вот я так шутил да это так это шутка была да ты вспомни какие времена были но так шутить нельзя есть грань за которую нельзя переходить так что я выбрался друзья Смотрите, как можно лихо набрать высоту на планере То есть мы были где-то внизу, где я начал записывать злой ролик И вот мы сейчас в небе, где свобода свобода перемещаться Чистое, замечательное небо, которое может быть мирным И которое обязательно станет мирным давайте мы к этому стремиться Давайте вы свою энергию мы будем направлять на то, чтобы любоваться горами Учиться летать в горах Изучать природу, не знаю, владевать вот этими способностями познавать мир исследовать его в конце концов радовать э, друг друга вот этими прекрасными видами и никогда не опускаться до такой ерунды как э, а давайте мы пошлем Волкову умильный ролик он же ненавидит войну он же так в кавычках обрадуется фу он низко а это кстати знаешь кто? пипистрель, кто? пипистрель. Вот такой планер у меня есть, <смех> пипистрелюшка. Представляете, друзья, летает замечательно. Я на нем слетал на моторхорн. и все сообщество, которое летает на пипестрелях, с нетерпением ждет, когда же я наконец-то сниму обещанный фильм. Потому что все знают, все говорят, чтобы очень круто было. Мы еще и набираем с видом на моторхорн. Вот это невероятное зрелище. Точнее слова есть, там почему-то как-то нецензурные лезут. А у нас же детский канал, ну в том смысле, что дети тоже смотрят. Вот он Мотерхуорн. Мы долетели на него до Таурусе. Да. Все, до свидания, Мотерхуорн. Вот избушка, кстати, на курьих ножках. Дельфинисты всякие. Вот там летник красивый. склон, в который вырезаться нельзя. Друзья, вот этот лайнер, это свобода. То есть это никакого геморроя с точки зрения бумаг. То есть все, вот, медицина, как на автомобиле. Один летит, кстати. Ну что, летим к лапу прям по курсу. Я понимаю, что текущая ситуация в мире наполнена ненавистью с избытком и кучей обид огромной. Но мне кажется... Каждый разумный человек сделал, должен может и должен сделать хотя, хотя бы одно маленькое действие. Не множить ненависть, э просто хотя бы своими действиями. Ну, подумайте, прежде чем что-то вы делаете, что-то придумываете, какую-то вот такую гадость. Подумайте и не сделайте, лучше не делайте ее. И я на этой, не знаю, поучительной ноте какой-то заканчиваю злой ролик. До новых встреч, глубоко уважаемые любители легких видов спорта. До более позитивных и добрых роликов. Всего вам доброго и пусть побыстрее закончится эта ужасная война.